Сейчас придем и чайку с медом попьем. Интересно, Тундер полил цветлей и фонарь вроде обещал починить. Да, починил. И Зачем винт к фонарю привязал? Я там еще немножко не доделал. Но мысль, мысль гениальная. Ветер будет крутить винт, а тот вырабатывать электричество. И фонарь будет светиться бесплатно. А что ты с клумбой сделал? Это я завтра закончу. Я придумал установить посреди клумбы фонтан. Во-первых, красиво. А во-вторых, поливать не надо. Ну а холодильник-то тебе чем помешал? Хочу сделать так... Чтобы холодильник работал в двух режимах Как холодильник и как печка Зачем? Удобно! Берем, например, пиццу замороженную Кладем сюда И включаем таймер Видали? Не успел включить, уже разогрев пошел Остали. Еще не разморозилось. Значит так. Мы с Сыпой будем во дворе порядок наводить, а ты будешь холодильник ремонтировать. А чего его ремонтировать -то? Все отлично работает. <свист> <свист> Потап! Я, конечно, могу его отремонтировать, только зачем? Модель старая, давно пора новый купить. Тондра. Все, понял. Ушел чинить. Так, починю, починю. А как? О! Так, так, так, так, так. Домашний мастер. Вообще на крокодила похож. О, нашел! <смех> земляк! Ну, почти земляк. Лисюша, как добрался землячок? Странный какой-то. Кто это? А? Мой ученик Кубка. У него как раз сегодня экзамен по ремонту холодильников. Всех войти. Принимай работу. Как вам мой ученик, а? Хороший ученик. Кстати, а где он? О! А что он в холодильнике делает? Живет он там теперь? Я попросил Куку немного задержаться, понимаешь, я задумал метро построить от нас до Примуса, но без ассистента не обойтись, да и вообще, мало ли что я еще изобрету. Было в Японии. Наша экспедиция отправилась в город. Спустились мы в кратер вулкана. И вдруг началось извержение. Страшный грохот. Летят раскаленные камни. Огонь, кипящая лава. Ой, душераздирающее зрелище. Ух ты! Ну? В общем, в общем я всех спас. Чувак, метеосека, кулака! Банзай! Кто это? По-моему, это панда. Какая панда? Какая? Ну это, а они на востоке живут. И что он хочет? Что? А тебе виднее? Ты же там вроде был. А, ну да. Сейчас выясним. Welcome, toст! Ничего, Слушай, Тундра, по-моему, он заблудился Да нет, это же турист Приехал к нам ознакомиться с достопримечательностями нашего леса Чувствуйте себя как дома Сейчас мы проведем э, небольшую экскурсию А вот это наша столовая Здесь мы обедаем, там наши фотографии А вот абажурчик, прошу заметить, ручная работа Вид из окна. Очень миленький. Слушай, ты уверен, что он нас понимает? Ай, отстань. Телескоп последняя модель для наблюдения небесных тел. И в завершение нашей экскурсии. Входная дверь. Она же выходная. Рады были знакомству. До свидания. До свидания. По-моему ему понравилось. Тундра, по-моему, он все-таки заблудился. Да не, не. Он хочет есть. А, а что это он не ест-то? Так у них на Востоке обычаи сложные. Церемонии там всякие чайные. А мы чай... Без церемоний пьем. Да. Ну, с дорога. В добрый путь. <свист> <свист> Восток. Тундра, по-моему, он все-таки заблудился. Да нет, он же турист. Он за сувениром вернулся. А что же ему подарить, да? Может быть, твой телескоп? А! Нет. Да Тут и что? Он же совсем новый. <плёк> <плёк> <плёк> О, смотри, часы понравились. おしまっておしまってくれがいばんさいはやーめせてくれゴンザーマーズありがとうまたまされてめせてくれゴンザーマーズありがとうまたまされて до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я же тебе говорил, он заблудился. Радостно, машет. Радостно, машет. Улыбаемся, улыбаемся. До свидания. Чувак, не к ничего. До свидания. До свидания. Дорожка искать. Да, да, да. Точно заблудился. Я говорю. Да уже турист. Да турист. Конечно, черта. Ты что тут устроил? А, пришел уже. Что принес? Малинка. Обожаю. Ты что с ванной сделал? Это будет. Оригинальное устройство. Для полива огорода. На колесик. Показываю. Отличный. Осталось только приделать моторчик. А давай, ванна будет ванной. И не надо приделывать к ней никаких моторчиков. Как ты смотришь на то, чтобы дыры в ванне запаять, а потом ликвидировать, а? Ну что, приступай. О, противник научного прогресса. Пусть ванна будет ванной. Тоже мне изобретение. Потоп ликвидировать. Да тут за полгода не управишься. О! а, -а, -а. Еще посмотрим, кто тут будет потоп ликвидировать. Ой, ой, ой, ой. Тундра, ты чё тут разлегся? Почему в ванной не убираешься? А, я не могу. Это почему? Заболел я. Страшная болезнь. Аллергия. А, аллергия на чистоту. Mm. Не веришь своему другу? Вот, смотри Это на нервной почве Ух. Да погоди ты Температуру мерил а... Лоб холодный Странно А это еще что? Ой, теперь вы должны Меня беречь Аллергия, говоришь? Ага. Ну что ж Будем лечить Тундра заболел у него опасная болезнь, аллергия. А лучшее средство против аллергии это крапивные горчишники, пиявки и, конечно же, противоаллергийный укол. Мы тебя спасем любой ценой! <связь> <связь> <свист> Наркоз Ну, это на крайний случай <свист> Пациент, дрожь в конечностях есть? Ага Ассистент, готовьте шприц <свист> <свист> <свист> Мы его потеряли Мы поедем, мы помчимся, мы поедем, мы помчимся Увезу тебя я в тундру, увезу тебя я в тундру, в тундру увезу тебя я Мы поедем мы помчимся, мы поедем мы помчимся Увезу тебя я в тундру Тундра, быстро в постель Ты же больной Дружище, не поверишь? Я уже выздоровел. Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. Это ты правильно сказал. А чтоб ты больше не болел, я тебе еще один рецептик подскажу. Чистота, залог, здоровье. Приступай. Эх. Самое время изобрести какую-нибудь убирательную машину. Куда собрался? Ночь на дворе? Да достал этот волчар. Каждую ночь орёт и орёт, орёт, орёт орёт. А я спать не могу. А ты знаешь, почему он воет на Луну? Да это потому, что он с Луны упал. Но ведь, ведь ты этого знать не можешь. Ты что, читал последний номер журнала «Астрономия»? Вот еще. Зачем мне читать? Когда я и, и, и так все знаю. А что там написано Вот, почитай, статья профессора Волкова. «Почему волки воют на Луну». Он пишет, что волки миллион лет назад прилетели на Землю с Луны. Вот, дальше. Потом от них произошли все земные звери. А теперь волки очень скучают по своей родине и хотят вернуться обратно. Но за ними почему-то никто не прилетает. И вот теперь они каждую ночь пытаются докричаться до своих родственников. у Значит, э, пока его обратно не заберут, он что, э, так и будет по ночам орать? Ну, не знаю я. Наверное. Так надо его это... обратно на Луну отправить. А, обратно. А как? А это мы сейчас сообразим. Вот таким образом будет выглядеть пилотская кабина. В кастрюле, на луну Это здорово придумал А двигатель у тебя где? А к этой проблеме я подошел в творчески Примусь! Давай! Только ракетная тяга а, Ракетная тяга, говоришь Лучше бы ты делом занялся Тебя. Таким образом, мы имеем все возможности вернуть нашего волка на луну. Кстати, а где он? Да, да на Луне твой дом! Родные, близкие, там твои! Фу. Готовность номер один. Их бен номер один. Даю обратно отсчет. Пять, четыре, три, два, один. Поехали! <музыка> три секунды. Полет уверенный. Куда? Да не туда! Не туда! НЕ туда! Вот куда? Куда тебя понесло? Мы же летим на Луну! Луна-то там! Их бы не видеть, куда летать! Их бир не видеть! Тоже мне звездолет недоделанный, стой! Куда под лунатик неблагодары? у вас всех! <связывая> О, Тундра, ты еще не улетел? Улетишь тут с вами. Да ладно тебе. Лучше посмотри, что написано в новом номере. Академик Медведев пишет. Заявление профессора Волкова о Луне не научно. Совершенно очевидно, что все звери на Земле, в том числе и волки, произошли от медведей, которые прилетели с большой медведицы. Так что, Тундра, никуда нашего волка вести не надо. Да. Да. Кука, а сколько лететь до большой медведицы? А? Не футбол. Цыпа, помнишь, как тебя отфутболило? А? Красиво летаешь, как мячик! И -я! Здорово, Потап! Потап? Это ты? Ты сейчас как-то больше на меня похож? А может, на меня лень напала? Может быть, на меня лень напасть? Лень напала. Безобразие. Пока вы тут резвились, радовались жизни и футболу, на нашего Потапа напала лень. Напала подло, коварно и почти наверняка со спины. Лень – это плохо. Если у Потапа будет лень, у нас не станет продуктов в холодильнике. А если кука она и на тебя нападет... Да у нас и холодильника не будет. Не исключаю, что завтра лень может прийти за тобой. Да. Поэтому мы должны разобраться, когда именно произошло нападение. Что ж, начнем расследование. Узнаем все через гипнотический сон. Этот гипнотический сон Лучше перейдем К прямому опросу Так, что ты делал сегодня утром? Так, Потап еще на месте Следующий Ты следующий Следующий. Что вы делали сегодня утром? Странно, и тут с Потапом все в порядке. Остался только один свидетель. Итак, что скажете вы, что вы делали? А я ничего не делал. Футбол играл. Я понял, я понял, когда на нашего Потапа напала лень. Тогда, когда мы играли в футбол. Друг, мы все поняли. Мы поняли, когда на тебя напала лень. Это случилось, когда ты работал, а мы играли в футбол. Ага, то-то же. Поняли, наконец. Потап, э, обещай, что больше, когда ты работаешь. Мы в футбол играть не будем. Мы будем играть в бадминтон! Пас мне! Мне пас! Пас мне! Давай, давай, давай, давай! Мне, мне, мне, мне! мне. Давай, давай. Повыше, повыше! Ага! Вот так, вот так! Опа! Опа! Пас, пас, пас, пас! Ага! Вот так! Что это мы чай без меда пьем. Да ты же весь мед вчера доел, не помнишь, надо за новым на пасеку идти. Что это мы за ним все ходим и ходим? Пора уже своих пчел иметь. Мы ж медведи. О, медведи! Много ты в пчелах понимаешь, медведь. Это я-то не понимаю сейчас. Вот. вот что угодно, выдумать лишь бы за медом не ходить. Вот! С виду обычный улей, а на самом деле это агрегат для добычи меда. Пчелы подаются сюда, мед течёт отсюда. Мое изобретение. В общем, я так понял, что на пасеку пойду один. Пчелы Ау! Отличное предложение! Свободная жилплощадь! Заселяемся! Ну что, Тундра, может, все-таки со мной пойдешь на Пасеку? Отстань! У меня тут своя пасека. Ты мне еще спасибо скажешь? Ну, как знаешь. Свободное жилье! Подлетаем, заселяемся. Еще немножечко малинки. Так, так, так. Еще чуть-чуть. Эх, я бы точно прилетел. Каждой заселившейся пчеле в подарок малина и букет цветов. Повторяю. Каждый заселившийся пчеле в подарок малина и букет цветов. Эх, что же они не летят-то? Придется использовать метод посерьезнее. <музык> Тундра, что это с тобой? Это наш старинный северный способ. Наши деды так нерпу заманивали. Тондра, а при чем здесь нерпа? Ну, нерпа, осы, какая разница? Слушай... Бросай ты эти глупости. Пойдем лучше чай пить с медом. Да у меня сейчас свой мед будет. Лучше вашего. Ну, как хочешь. Эх, ну что же, они не летят-то? А? О! Сработало! Давай, родная, давай еще, еще, еще, давай, еще, еще, еще, еще, еще, давай, давай, давай. А, готово. Ну, пчелка, давай. Что такое? Надо подождать. Ну, что у тебя там с медом? Подождать надо. Будет мед, будет. Банка меда, и это от одной пчелы. Наверное, очень работящая пчела попалась, да? А, -а, -а. а завтра? Завтра я 10 пчел наловлю. Сколько меда будет? Ай! С самого утра дождичок льет, а в дождь мы не гуляем. И я. Нет, только не футбол. А во что тогда? Во что-нибудь менее разрушительное? О, шашки, например. Шашки. А давай. Ты правил, ты знаешь. Отстань. Я чемпион Аляски по шашкам. Хе, ну ладно, чемпион, выбирай. О, черное. А это тебе. Mm -hmm. Ну что ж, мой первый ход. Бах! Право обойдем. Вот так. Оп. Ну что, сдаешься? Тундра никогда не сдается. Мой ход. Мы так, так и вот так. Ну стой, так никто не ходит. Наляски На мне тоже так говорили. А я, между прочим... Знай, знай, знай, ты чемпион, а ляски по шашкам. Все, Давай лучше в другую игру. О! Например, в щелбанчике. Нет. Предлагаю в крестике нолики В крестики-нолики? Да. Да это же наша народная северная игра. Да <звук> ты что, правда? Не знаю. Ходи. Каждый уважающий себя белый медведь должен уметь три вещи. Добывать пищу, плавать на льдинах и играть в крестики-нолики. Мы впитываем это искусство с молоком матери и передаем его из поколения в поколение. Редкий зверь может победить белого медведя в этой игре. Ты проиграл. Да? Да. Какая неприятность. Может, это в какую другую игру? А? Воронеж. Жевачкин. Нет такого города. Есть, я там был. Да, ну ладно. Тогда... Николаев. Батрушкинска. Тундра. Откуда тогда батрушки берутся? И вообще, я лучше знаю. У меня пятерка по географии. Ладно. Тогда Канатоп. Ох! Пломбир! Какой пломбир? Мне ну, такого города! Как это нет! Как это нет! Отличный город! У меня там дядя живет! Дядя живет! Ага! Ну все, хватит! Ты у нас во всем самый лучший, ты чемпион Аляски, все! Дождь вон закончился! Пойдем лучше гулять! Нет такого города, нет такого города. Ты у нас все знаешь. Тундра, тут это... посылка пришла. Любимому племяннику из города Пломбир. Давай сюда. О, тяжелая. Ну что, Потап, может, следующим летом к моей бабушке в Отрушкирск рванем, а? перегонки бегали. На далеком севере жил Мишка. Не простой Мишка, а белый. И вот друг Мишка его пригласил в гости. <гал> Сказочный лес. <гал> <гал> <гал> Мишка очень обрадовался и побежал. Дина какая-то. Взял льдину и уехал. А сильные люди злятся от него. Так, хорошо. Вот лес, вот забор, вот деревья, деревья, старкоса летает. Вот растаявшаяся льдина. А вот и наши мишки. Ой, я не люблю таких птиц. А мороженое любишь? Конечно, люблю. А вкусно. На самом деле мешки не просто так собрались, а на пригонки побегал. Вот и стар поставили. <связать> Эй, ты куда? <связать> <связать> <связать> мишки себе сутьей Ворону взяли. Старш стартовать. Ворону не захотела? А теперь захотела. Белый Мишка сообразил и побежал. Беги же, беги. Ой, а это кто? Так они бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. Из еще бежал. Нет, не беги, Цыпленка хочу. Беги, беги, как я вам говорю. Так тебе цып, влево старт побежали. бежать. Да -да -да, да, да, да, да, да, давай, давай, беги, беги. А ты так нечестно. А вот и наши друзья. Ой, кто это? Непонятно. Какой-то большой, страшный, страшный... Дракон! <свист> О, не горели мишки. Странно как-то. Так-так. Бегаем какой то Нет. Не нужно прыгаем. <социк> <Ой. социк> ладно, ладно, я пошутила, в наши глаза таких не бывает. Убирает дракон. А цыпленок обгоняет. Бежит цып, бежит, бежит, бежит. Ой, волк. Сейчас ест цып. Не съел цыпа. Не голодный, верно? Мухи даже упали от смерти. Вот наши мишки. Смеются, смеются, а подняги не смотрят. А ну, быстро настать! И хорошо, а ну, другими смеяться. Эй, ты куда? Ой, советская ракета какая-то. Так ты обманывать собираешься? ну на, -на. <свист> <свист> Да-да! это слепой был. Ой, выглядите как и хорошенький, и шарики. Эй, ты <свист> что задумал? Ты что задумал, скажи а ты черт Да, это что, только куряк? Вот так, и вы туда же обманываете. Ну все, с меня хватит Отнимаю высотательные аппараты Никаких нет, да, да, да, все, вниз Финиш был, теперь нету финиша Кажется, все сборы А где цыпа? Стоп, а где цыпа? Ципа! Теперь все сборы Так, все отменяется Побежите заново, утром Поняли? Ну вот и хорошо Ой, кто это? Непонятно. А они откуда взялись? Они же на севере были. Это куда они побежали-то? Интересно, почему малина называется малиной? А ты не знаешь? Не. Потому что она малинового цвета. Если чего не знаешь, у меня спрашивай. Хорошо. Все, гастроль законченный. Улетаю на юг. А? Почему? Осень наступила. А что такое юг? Юг это. Ну, это. Полетишь на юг? Посмотри, что это такое, и расскажешь мне. Вот уже значительно лучше. Активнее работай клювом, замах, отрыв, пошел. Ты куда? Ты сможешь? Я в тебя верю. Работай клювом, замах, отрыв, пошел. Желтый листик льется Стало холодать Скоро мне придется Долго-долго спать Гол! Окно это ерунда, Ципа Будешь вратарем Будем тебя усиленно кормить Чтобы ты занимал в больше места Заходи, заходи! Сейчас забудем из тебя огонь и будем яичницу жарить! Ха! Это страусиное! Клади на сковородку! Бин готов! А малины-то уже маловато! Жалко, что уже осень! Так, так, так, так, так, так, так Плохи наши дела На Бурова зеленая тоска напала Какие будут предложения? Никаких О, Так я и думал Тогда предложение есть у меня Будем покорять природу тапу нужно лето Будет эмаль А мы возьмем и выкрасим лес зеленой краской. По-моему, мы занимаемся ерундой. Я понял, в чем ошибка будешь стоять здесь и махать флажком <свес> Вира! Вира! Хорошо! Красота! Иди сюда! Ну что скажешь, приятель? А? Посмотри, какое все зеленое! Настоящее лето! Нет, какое-то оно не настоящее По-моему, неплохо, а? Дождь! Подождите! Сейчас же уберите дождь! Почему пошел дождь? Пропало лето! Зря ты расстроился. Посмотри, какая осень красивая. Она тебе нравится? Очень. Так чего же ты грустил? Придется ложиться спать. Я снова не увижу зиму. А ты хочешь увидеть зиму? Конечно хочу. Так мы это сейчас организуем? E <laughs> aí Снимать космический блокбастер типа звездных войн. После премьеры проснемся знаменитостями. Рассказываю сюжет. Цыпа. Ты злющий инопланетный монстр, который хочет превратить нашу планету в большой курятник. А ты, Потап, супергерой, который должен победить Ой. этого монстра. Но это же все очень просто. Узнав о прилете монстра, наш герой прибывает к месту его высадки. Он уверен в своей победе. Из тарелки выходит страшный и ужасный монстр. Происходит смертельные битва. Наш герой побеждает! И планета остается уютной и теплой берлогой! Вопросы есть? А, а какой у меня будет гонорар? Ох! Ох! Сцена вторая, дубль четыре! Мотор! Начали! <помес> <с went through> <coughs> я не позволю превратить планету в курятник не верю как-то ты очень быстро десантировался а забыли веревку <плес> Позволить! Цыпа! Цыпа, ты это успокойся! Цыпа! Кина не будет! Никогда не работал с такими бездарными актерами! А, а, а может, мы это комедию снимем, а? Именно это я и хотел предложить Примус, как насчет комедии, а? Их бин готов! Готов! <связь> Тогда мы с Потапом поспорили на ведро малины, что я его загипнотизирую, и он уснет. И я ему сказал, спать, спать, спать, Потап, и он вдруг уснул. Так и стоит там, у дерева. Стоит. Стоит. И храпит без остановки. со мной Ух, проснулся или не проснулся смотри как я хорошо его загипнотизировал очень хорошо только я не знаю как его обратно разгипнотизировать Цыпа, а ты его хорошо привязал? Теперь нужно уложить его в кровать Нормальные медведи должны спать в кровати Шаги затихли где он? Опять ты все делаешь, как курица лапой. Куда это он собрался? Со спящим пешеходом может всякое случиться. Нужно срочно вернуть его в кровать. Но не на себе же мы его в конце концов потащим. Постойка. Я, кажется, кое-что придумал. Uh -huh. Привет, Примус! Нужна твоя помощь! Иди yeah. аккуратнее! Деревья не задень! опускаем, опускаем. Аккуратнее. Так. А? Отлично. В яблочко. Так. И чего сыпа? Утро вечером дынее? Утром я его точно разгипнотизирую. Ха, теперь точно не убежит. Никогда в жизни так сладко не спал. А ты меня еще раз надо ну, тебе загенематизировать. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись. Странно, почему-то не клюет. Она, наверное, не знает, что мы хотим подарить ее по на день рождения. А то бы сразу клюнула. О, бабочек ловит. А сам только и думает, что у него завтра день рождения. Ждёт, что мы ему малину подарим А мы ему рыбку подарим Кстати, познакомься Его зовут Николай Он со мной Всю жизнь мечтал посмотреть, как рыбу ловят ты же мечтал посмотреть, как рыбу ловят, да? Uh -huh. Сейчас я тебе расскажу, как это делается. Забрасываешь и смотришь на поплавок. Час, два, три. О! Задергился! Это значит клюет! Uh -huh. Главное, правильно выбрать наживку. Обычно я ловлю на пустой крючок. Uh -huh. Рыба, она не дура! Она прекрасно понимает, зачем в воду закидывают крючок! Конечно, чтобы его клевать! Вот, видишь? Поклевала! Теперь надо ее тянуть! Слушай, а давай подарим Потапу Николая? Не хочу я дарить ему малину! Малина нужна, чтобы варить варенье на зиму! И вообще, малина уже закончилась! Видишь, нету тут никакой малины. И тут нету малины. Что же ему подарить-то кроме малины? Фух, голова идет кругом. Подожди минутку. Подарим ему ищейку. Вот, ищи. Молодец. Хорошо ищешь. Теперь голос. Я сказал голос. Ну что ты воишь? Ты должен сказать гав-гав, гав-гав, понимаешь? <мирает> Есть новая идея. Мы подарим ему инопланетянина. <плеск> Тебе дарили когда-нибудь инопланетянина? И мне не дарили, а я бы от такого подарка не отказался. <плеск> Думаю, Потап будет очень доволен. Интересно, на что клюют инопланетяне? Сыпа, они летят. Uh -huh. <звы> <звы> <звы> так, понятно. Где-то я его уже видел. Значит, так. Варенье на зиму варить не будем. Все равно Потап зимой спит. Надеюсь, ни одна ягодка не пропала. Покажи. Ну вот, молодец. Подарим Потапу малину. Хотели мы с Примусом на зиму варенье сварить, но в свежей витаминов больше. С днем рождения, приятель! Спасибо. А что такое варенье? Варенье это та же малина, только вареная. Надо уборку делать Три, Я вытираю четыре, пыль, а вы э, подметаете семь, пол Семь, восемь Мы же месяц назад уже подметали э, э, э. Ладно, подметем завтра А картины я все-таки протру Особенно вот эту, любимую Ты в ней дырку протрешь Давай лучше с нами Двадцать Отличное средство Удаляет загрязнение, придает белизну Закончилось Скажу к Примусу за новой банкой Пожалуй, возьму несколько штук Про запас Давай-давай, чистюля <связывая> Ой Да. <пишись> угу. Вот тебе и любимое <пишись> Так, надо нарисовать такую же Ну что, братан, тащить источки. Так-так Угу а -а -а. Подглядывай Не люблю, когда подглядывают Так угу. ага. Опять мешаешь? Угу Если сюда Как я такую штуковину ага. Ты что, русского языка не понимаешь? Вот, по-моему, гениально Или ты так не думаешь Кстати, пока есть время, может, свой вариант нарисуешь? Будешь работать с натуры. Карандаш лучше держи в клюве. А то нарисуешь какую-нибудь ерунду, как курица лапой. Неплохо, неплохо. Но лес у меня лучше получился а! Цыпа, ты кого нарисовал? Здесь должен быть не я, а он а! Не бойся, что-нибудь придумаем Ой. А? Три. Три. Три. Три. Три. Вот Эть! Э, выкинь ты эту химию! Посмотри, что она с твоей картиной сотворила! Э, э, э. Вот это эффект! <пас> что же теперь делать? Что делать? Три месяца никакой уборки, и Фету становится. А сейчас тренироваться. <паспалкивающий> так, цыпа на ворота. <паспалкивающий> Бурей, бей точнее! Удар! О, моя картина! <паспалкивающий>